Привет, девчонки, в зоне проект Valimazoffice.ru, и я, Юлия Рыж. И сегодня я нахожусь рядом с королевой, да, или с принцессой, называйте, как хотите, в роли Снегурочки, потому что мы находимся с вами в костюмерной, и, и у, в гостях у дизайнера, и, и владельца собственной марки кэтч качестве тач Алена Трушкина. Алена, привет! Привет! Алена, я сегодня хочу вместе с девчонками поговорить с тобой о том, как можно именно хобби и именно желание, ну, Рисовать превратить в бизнес, потому что у нас очень многие девчонки нам пишут, что вот, я, например, вот у меня такое странное хобби, она может быть никому не востребована, оно никому не нужно, это просто моя душа. Вот расскажи ты, как ты вообще работала, ли ты когда-нибудь в офис, или ты сразу встала на тот путь, который, в общем-то, сейчас и придерживаешься именно дизайна одежды, сотворения, и даришь людям эмоции в виде одежды. Но у меня образование историческое. Поэтому изначально можно было сказать, что я либо археолог, либо культурный работник вот, во всяких библиотеках, в архивах и прочих. Да, закончила институт, работала какое-то время в офисе, в рекламной сфере. Но потом поняла, что все-таки мое образование, которое в далеком детстве было художника станкового искусства, все-таки оно пересиливает и рисовать и создавать что-то интересное мне более интересно. Алена, смотри, но многим очень страшно уйти из офиса и отдаться, например, все своим, например, что такое, в детстве я рисовал. Ну mm -hmm. как это? То есть многие люди не понимают, как это может потом культивироваться до того, что вот, например, ты имеешь сейчас. Скажи, пожалуйста, у тебя был ли какой-то страх, и что вот в определенный момент тебя пересилило, и все таки заняться тем делом, mm -hmm. которым тебе нравится? Ну, когда я уходила с работы, страха как такового не было, потому что я качественно для себя решила. И ну, та сфера, которой я сейчас занимаюсь, она всегда для меня была важна, и хотелось этим заниматься, душа звала. Единственное, что было, ну не страх, а период, когда ты уходишь с работы, пока не наработал ни клиентскую базу, не зацепился, твоя мечта еще не до конца воплотилась, но вот где-то полгода вот этого страха, неуверенности в себе, когда люди тоже говорят, когда ты начнешь там зарабатывать большие деньги, или когда твое творчество принесет деньги. То есть этот фактор есть, и этот период, всегда его надо просто пережить, и чтобы близкие просто поддержали. Алена, смотри, я знаю, что ты участница двух недель мод. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на них, и как вообще любой начинающий дизайнер может это сделать? Потому что, в принципе, я так понимаю, что это доступно каждому, только нужно что-то сделать, определенные шаги. На самом деле, да, сейчас очень много проектов и в интернете есть, и поддержка от нашего как бы, правительства есть молодё... Росмолодежь, да, организации, которые поддерживают творческих людей. То есть главное искать информацию в интернете, общаться больше с людьми, выходить на какие-то такие творческие организации, которые проталкивают. Я на неделе моды попала именно через Росмолодежь, то есть чисто случайно захотела, ну, когда я ушла с работы. Решила стать предпринимателем, начала лазить, искать информацию. И тоже это, наверное, как бы вселенная послала <laughs> чисто случайно, э что открыли направление дизайнеров. Вот, э получение грантов и э обучение различным мастер-классам. И я вообще просто с чистого листа поехала туда. И все закрутилось. То есть после этого меня позвали на неделю моды, предложили шоу-румы. Э я открыла студию уже и дальше-дальше начала развиваться. А, Ален, смотри, еще такой вопрос у тебя есть своя марка одежды. Скажи, пожалуйста. А, как вообще зарегистрировать, Потому что многие, например, ну да, я дизайнер, я рисую там, я шью что-то у себя. Но как это сделать, например, официально, чтобы действительно это была твоя марка, и ты понимал, что это делаешь ты, а не то, что ты нарисовал, с тебя пошли, слезали и сделали mm -hmm. то же самое под названием Зара. Я не знаю. Ну, что-то в этом роде, да? Зара смотрела модели одежды, когда я была на неделю мод. Но расскажи, как это сделать пошагово, именно зарегистрировать свою э, торговую марку, как э, одежды? Ну, на самом деле, открою небольшой секрет, она у меня еще не зарегистрирована. То есть я только пробиваю каналы, как это сделать в России, это очень дорого. То есть мне не советуют и по налогам, и по ну, различным там, документальным проблемам. Легче это делать либо в ближайшем зарубежье, там Польша, Латвия, Литва, там более такие налоговые льготы, нормальные и как бы у тебя уже бренд э, шенгенской зоны попадает под все вот эти вот всякие позиции более как бы э, как сказать более с доверием относится уже к бренду вот в россии ну пока ты можешь работать у тебя в принципе твое название не украдут это никому не надо то что модели слизывают и отшивают и прочее это было всегда я думаю Главное делиться своими идеями, они все равно к тебе придут, вернутся в более интересном да. да, варианте. А, скажи мне, пожалуйста, а вот а, как ты придумал название своей марки, потому что кое-что тачено, ну, такая очень, ну, броское название, естественно, которое ну хочется повторять раз за разом. Спасибо. На самом деле тоже было все спонтанно, была неделя моды уже вторая, на первую я ездила с немного другим названием, более молодежным, и мне сказали, представь вот то название, и вок. и мы все дружно помахали, все мои друзья, и я а придумала на самом деле моя пиарщица московская, уже в последние дни, когда нам сказали, высылайте логотип, все, уже последний срок, и мы в ночь сидели, перебирали просто разные названия, и вот она предложила это. И мы ухватились. Ну, а, соответственно, опять пришло. Ну, понятно. Смотри, Алена, я знаю, что ты продавалась за границей, и твои mm -hmm. модели продавались за границей. Как ты нашла этот рынок сбыта? Меня нашла девочка, которая занимается сбором дизайнеров и отправлением в заграничные шоу-румы и корнеры. То есть вот через а как нее. она тебя нашла? Ну, это, опять же, надо, главное, общаться в своей вот этой творческой среде, в своей сфере. Мы с ней были на том же Селигере, она модель, вот, и работает и на Европу, и в Китай летает как модель. И, то есть, у нее уже там подвязки свои есть, она просто позвонила, предложила, я не отказалась. А, смотри, то есть, получается, что твой путь, твой путь начался Селигер. Селигере а, Может быть, сейчас конкретно каким-то дизайнером просто отправиться на Селигер? Ну, возможно, да, но просто единственное, что уже последние два года там сменилось руководство, и те, кто ездили, я слышала отзывы, что э, напугали людей, сказали, не лезьте в эту сферу, вы вообще, если не в Питере, не в Москве живете, то вам делать нечего, то есть, э, не знаю, но съездить надо, потому что чаще всего там собираются именно люди, которые на своем опыте прошли весь путь, они могут интересное что-то рассказать. Ален, смотри, сейчас, да, у тебя, помимо того, что своя марка, ты еще и открыла костюмерную. Как ты решил заниматься костюмерной, и вообще, ну, как пришла идея именно этого, потому что, ну, костюмерные, это не пирожки продавать на улице, для того, чтобы открыть костюмерную, нужно иметь какую-то базу, подоплеку mm -hmm. под собой. Расскажи, и как продвигаешь ее сейчас. Ну, костюмерная, это, наверное, такой игровой вариант, который, ну, с детства всегда всем интересен, надеться и потусить в какой-то такой интересный, в интересном образе. Возникло, ну, неожиданно, потому что партнеры мои занимаются праздничными всякими там корпоративными занятиями, делами, и, то есть, как бы, делалось все конгломерат. Люди, которые занимаются одной сферой и люди, которые имеют производство и творческую жилку. Вот. На этой основе мы как бы и начали, потому что на рынке костюмерные, вот именно в Липецке вообще ни у кого нет. А, то есть получается, что конгломерат всегда лучше, чем одиночный какой-то представитель, не знаю, бизнеса, да? Ну, везде есть свои подводные камни, конечно, но дружеское содружество и все остальное, это да, Но помимо, помимо того, что есть люди, которые уже занимаются этим бизнесом, как ты еще продвигаешь свои... Свои, свой бизнес, именно вот связанный с э, костюмерной? Мы рекламу даем в интернете, ну, как рекламу, через группы прочее, да, через друзей, даем на съемки вещи, э, участвуем в каких-то там либо конкурсы либо там что-то связанное с костюмами. Э, сарафаны радио очень действует, даже больше, чем все остальное. То есть через друзей? Ну да, да. Когда рынок э, не насыщен конкурентами, в принципе, тут легко. Понятно. Но та, я так поняла, что э, э, как вы сейчас работаете, то у вас не такое большое количество костюмов. Вы делаете костюм под заказ. То есть у вас, например, приходит кто-то, mm -hmm. да, заказывает, и вы отшиваете его, правильно? Ну, какое-то наличие уже есть, а так в основном, да, чтобы наполнить. Так как это, как бы сказать, такая второстепенная линия, которая так больше пока для творчества идет, На коммерческие рельсы еще не до конца встала. Тем более многие в городе друзья и начинает просить, можно я там, то есть мы сейчас только стараемся встать на денежную основу, пока да. То есть, получается, можно, например, открыть бизнес, не имея его в наличии, просто сказать, хе-хе, у нас есть вот такое-то, и когда люди... Поэтому то же самое, как делают сейчас с интернет-магазинами. Они, в принципе, не имеют товара в наличии, но они кричат все, что можете у нас купить. То есть, также, например, вы можете поставить, если вы боитесь открывать свой бизнес, который связан с вас на творчестве, проверьте почву, киньте где-нибудь какую-нибудь информацию о том, что у вас открывается, например, что-то интересное в городе, да, связанное с вашей творчеством. Посмотрите, насколько будет тот. Когда вы получите заказ, вы можете получать деньги. Правильно я понимаю? Правильно. Отлично. Спасибо большое, Алена. Я думаю, что все дизайнеры, которые нас сейчас смотрели, они быстро соберутся на Селигер, быстро начнут выяснять, как оформить свою марку и, естественно, займутся день... денежным прибыльным бизнесом. С вами был проект valmazoffice.ru. Я Юлия Рыши, и Алена Трушкина. Пока-пока. Пока.